Постой, для тебя это сражение? Ты... Вон отсюда! Что? Таких тугодумов следует наказывать? Сходи проветрить! Чёрт. Это ведь моя комната. Почему я должен был уйти? Только вот если уничтожить меня хочешь, единственный способ это метеорит. Правда что ли? Ну так и поступим. Не смеши. Поспал бы еще 300 миллионов лет. О, я чувствую какую-то недобрую ауру позади себя. Он свергит меня взглядом! Он что, затаил на нас обиду за то, что у нас закончились игрушки номер четыре? Хина ведь тоже здесь. Так постойте, я же пришел сюда с Хиной. Она ведь сидит прямо рядом со мной. Нет же, скажи, что это неправда. Этого ведь не может быть! Другие люди не могут видеть Хину! А, твой королевский чай с молоком скоро будет готов. Утверждаю. Так они видят! Ты чего так оршь? Теперь все ясно. Да, да. Вперед! Чё? Идеальное сердце, не так ли? Бедра в сторону. Руки сложены мило. Ноги открыты. Как бы это новое упражнение. Провал! Что это было? На фоне ночного моря. Не бойся. Ты не успеешь сосчитать все простые числа. Но как же. Простых чисел ведь бесконечно много. Я их первая ночь вместе. Они делают то и даже это! Чё? Что? Что это еще за фантазии? Тогда поделюсь с тобой вот этим. Прими с благодарностью. Но вид вкусные. Ты сама их сделала? Да. Я купила их в магазинчике, разрезала пополам и положила в коробочку. Не назвал бы такое, сделала сама. <связать> да, не зря я ездила в столицу. Подняла уровень, выучила два новых скилла. А еще я обросла самыми разными связями. Нашла ценных помощников и ингредиенты. И даже открыла свой магазин с аппетитными блюдами. Все, чего мне так не доставало, вдруг нахлынуло волной. Ты да нифига! Он специально пришел ее уговаривать? Прямо маньяк какой-то. Что? позволяю. Просто взяла и явился без приглашения. Для начала пускай как минимум два года тайком ее фотографирует. Ну а потом. Это ты про себя говоришь? Это же скрытая съемка. Все не так, Риза Агата. Я всего лишь, я просто. Ничего себе, круто. Как вздох. Ясно! Так вот, что ты хотела показать. И снова у нее новая конечность. Так теперь она робот. Ну, пока мы с ней друзья, то я не против. Еще не все! Если ты на море съешь мороженое! Сироп в нем закачаешься. Я уже и так объелась. Можете сами все съесть. Эй, Вы там! Почему валяетесь? А можно я у вас кое-что спрошу? Зачем вы пытаетесь напоить Чичан? О чем ты говоришь? Ты же понимаешь, что этот шоколад? Еще бы. В нем 95% какао и 0 сахара. И этот пакет это же порошок с тем горьким эспрессо. Сестренка, кто же посмел тебя так обидеть? Дайте мне меч, пожалуйста. Как ты смеешь? Этот меч ⁇ величайшее оружие, созданное для управления этой страной. Пока он со мной, мы не свернем с верного пути. Я не отдам его. Извини. Так подло. Послушай, Селес. Даже если извиняются, они не понимают всей своей вины. Они издевались над полуящером. После такого я не позволю им отделаться извинениями. Говорю как учитель, ты сразишься с ними. Побеждай до тех пор, пока они не признают твою силу. Какой геморрой. Однако... Наш класс, я Полный задница. Их класс. Да уж нам не вырваться вперед. Ну и пофиг, Значит, я могу спокойно бежать, не напрягаясь, Сакура, можешь потихоньку готовиться к эстафете. Кстати, за победу в эстафете дают 5 триллионов очков. Поэтому мы еще можем вырваться. Какого черта так много? Готово. Особая эвкалиптовая паста. Все-таки без эвкалипта никак. Да ладно. Вкусно. Ранка, а ты не будешь пробовать? В волки не принимают подачки от... ешь уже. Значит, я прошла? Ну да. Как она может так со мной обращаться? Она всех так усыпляет? Она действительно пытается помочь мне уснуть? Принцесса, скажи, ты обычно так засыпаешь? Нет. Так какого дьявола? Не верится, что мы их упустили. У тебя мою мясную суши! Храман тоже отличный! Вы чего наслаждаетесь этим местом? Не переживай, на нашей роскошной машине мы легко догоним автобус. Пока можешь поесть. Я ведь О. прав, Майвис. Я одинокий цветок, расцветающий в утренней дымке. Она. Маска? Я же твой отец, меня не проведешь. Неужели кто-то смог раскрыть идеальную маскировку? Это все уже родители ребенка? Вы правда думали, что эти маски скроют ваши личности? Э, похоже, у вас больше общего с госпожой Майл, чем я думал. Всем привет, ребят! Спасибо, что посмотрели видео полностью. Не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, подписываться на группу ВК и на Инстаграм. Там много аниме-годноты.